Вот здесь вы пишете, куда вы хотите перевести, то ли на карточку. Российские банки, международные переводы, электронные кошельки, Киви, Яндекс. Смотря где вы заинтересованы и куда вы хотите перевести. Существует здесь у нас служба поддержки в Kiwi кошельке. Я еще ни разу не обращался, потому что